Приветствую вас, мои дорогие друзья и все те, кому небезразлична ситуация на Украине. 4 августа 2022 года Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет под названием «Украина. Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей». Этот отчет вызвал шквал критики в Украине, США, Великобритании, Европе и глубокое одобрение в России. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении по поводу отчета Amnesty International с величайшим возмущением отметил, что в отчете отсутствует всесторонний анализ всех обстоятельств российской агрессии в Украине и поэтому такой отчет не объективен и является попыткой хоть как-то оправдать ничем не спровоцированную агрессию России против Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоля, комментируя отчет Amnesty International, заявил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права, а Россия – игнорируют любые правила и законы. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома, сказала она. Украинский офис Amnesty International сообщил, что не принимал участия в подготовке отчета. В ответ на критику глава Amnesty International Агнес Каламар заявила, что критика не ослабит беспристрастность и не изменит фактов. Расширенный анализ отчета Amnesty International размещен 7 августа 2022 года в Нью-Йорк Таймс под названием «Оценки Amnesty International о том, что Украина наносит вред гражданским лицам, вызывают возмущение». В частности, в этом анализе приведено мнение Марка Горласка, следователя Организации Объединенных Наций по военным преступлениям, специализирующегося на смягчении последствий причинения вреда гражданскому населению, который, в частности, написал в Твиттере, что Amnesty International неправильно восприняла закон. В целом можно констатировать, что Amnesty International публикацией юридически невыверенного отчета «Вольно или невольно» послужила средством дискредитации украинских вооруженных сил с целью поиска смягчающих обстоятельств для России в судебном процессе Международного трибунала по военным преступлениям, совершенных в Украине, российскими военнослужащими совместно с террористическими формированиями ЛНР и ДНР. Самое важное в информационной схватке между проукраинской и пророссийской сторонами конфликта по поводу отчета Amnesty International это то, что уважаемая международная правозащитная организация не удосужилась в своем отчете произвести Юридический анализ и сделать вывод о том, превысили ли украинские вооруженные силы допустимый предел самообороны, размещением военных баз, техники и вооружений в гражданских объектах, защищая территорию своей страны и ее население от российского вторжения. Отсутствие юридического анализа и вывода о превышении или не превышении украинскими вооруженными силами допустимого предела самообороны в условиях преступного вторжения России на территорию Украины ставит под сомнение вывод Amnesty International о нарушении украинскими вооруженными силами международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта на Украине, что дает право толковать факты, приведенные в отчете Amnesty International в пользу обвиняемой в нарушении гуманитарного права Украины и ее вооруженных сил, а именно считать, что размещение украинскими вооруженными силами военных баз, техники и вооружений в объектах гражданской инфраструктуры – не превысила допустимый предел самообороны и, соответственно, не является нарушением Украиной норм международного гуманитарного права, о чем в своем отчете пытается заявить Amnesty International. Такая небрежность в подготовке отчета правозащитной организации ставит под сомнение ее незаангажированность, а также Компетентность лиц Amnesty International, утвердивших отчет и, в частности, незаангажированность и компетентность главы Amnesty International Агнесы Каламар. Будем надеяться, что компетентные органы Международного трибунала правильно оценят все обстоятельства военного конфликта и сделают обоснованный вывод, по поводу законности действия вооруженных сил Украины по защите территории своей страны и ее населения от террора России и ее подельников.